Маша, добрый день. Я очень рада, что ты выбрала время для того, чтобы прийти и поговорить о судьбах гражданского общества, некоммерческих организаций, как бы громко да, это не звучало. Но первую, в первой части хотелось бы, чтобы ты рассказала о себе, потому что ну, для, для наших слушателей мы -то с тобой знакомы уже ну, лет 20 точно знакомы. Да, где-то так. Вот. Кто ты и чем ты занимаешься? Добрый день, Светлана. Спасибо за то, что пригласила. Это действительно интересная возможность рассказать о себе, о своей работе. Ну, ты меня уже назвала. Меня зовут Мария Мария Лобачева. Я работаю в общественном объединении Эхо. Наверное, вот сколько мы знакомы, столько я там и работаю. То есть мы же и познакомились, в принципе, по работе в НПО. По наблюдению, как раз за выборами. Да, вот с этого мы начинали. Да, и наблюдение за выборами – это одно из основных направлений нашей деятельности, то есть мы, конечно, не ограничиваемся только этим направлением. Миссия нашей организации – это вовлечение граждан в управление делами государства в процесс принятия решений на всех уровнях. То есть от самого низкого уровня до республиканского уровня. То есть, вот, например, выборы президента. Да, вот как раз да. вы, почему я тебя так и зазывала в это время, потому что сегодня, помимо этого, хотелось бы поговорить о, про наблюдение за выборами. Потому что мы с тобой познакомились на этой теме. Она мне не безразлична. И, ну, я вот сейчас этим вот так активно не занимаюсь, но знаю, что вот ты, твоя организация, да, вот вы как бы активно. Хотелось бы вот об этом, наверное, более подробно. Вот сколько наблюдаете ли вы, не наблюдаете? Будете ли наблюдать вот эти выборы? Ну, наша организация занимается наблюдением... По-моему, с 99 -го года я тогда еще была ну, больше как волонтером организации, mm -hmm. то есть сама активно еще не работала. Но с 2003 -го года я сама активно вовлечена в наблюдение за выборами. Действительно, это очень интересный такой процесс, мы с того времени стараемся наблюдать все выборы. То есть даже если мы не выпускаем отчет, то как минимум для себя мы наблюдаем за всеми процессами, отслеживаем, как меняется, как меняются избирательные кампании, как меняется отношение власти, как меняется отношение людей. То есть В 2019 году, когда были вот первые президентские выборы, в которых не участвовал Назарбаев, мы смогли привлечь достаточно большое внимание граждан Казахстана к процессу наблюдения. И то есть очень многие люди пошли наблюдать. В принципе, я считаю, что это наша заслуга и других организаций по наблюдению за выборами, то, что мы смогли вовлечь людей. Да, кстати, процесс. я тоже отметила, mm -hmm. тоже было так приятно, думаю, ну надо же, наконец-то опять Институт независимого наблюдения, такого mm -hmm. общественного наблюдения, а он возобновляется. прям было, было радостно вот в 2019 угу. году. Ну вот, а, а что для тебя вообще... Зачем ты, зачем ты этим занимаешься? Да? Вот <смех> этот вопрос, который я и сама себе часто да, задаю. То есть почему мы в некоммерческом секторе, вот ты почему? В, неком... вот в некоммерческом секторе почему ты занимаешься наблюдением за выборами? Тебе, как Мария Лобачёвы, что от этого? Занимательный вопрос, потому что я сама не прекращаю себе задавать этот вопрос, зачем я этим занимаюсь, потому что я действительно иногда, когда видишь, что происходит, происходит и выгорание, то есть устаешь от всего этого, когда не меняется отношение, например, властей, где-то там и ограничивают наблюдателей, я уже не говорю про кандидатов. Вот. Устаешь от всего этого. Но тем не менее, я думаю, что наблюдение чем важно? Во-первых, это действительно способ для людей увидеть, что происходит на самом деле. И во-вторых, это мы, как, как независимые наблюдатели, являемся все равно определенным сдерживающим фактором, который ну что сдерживает что сдерживает наверное вот такое все равно пытаются каким-то образом скрыть или завуалировать ограничения для наблюдения для кандидатов для фальсификации то есть мы это вытаскиваем но например когда государство, уже в открытую не может ограничивать кандидатов, то, например, принимают ограничивающие законы. Например? Ну, например, давайте возьмем выборы президента. То есть какие требования у нас к кандидату в президенты? Угу. Это возрастные требования, это требования проживания на территории Казахстана. Потом к ним добавились требования э, пятилетний стаж. На, на, на госслужбе, да. Uh -huh. То есть это уже, это... ну, как мы То все это... смеялись, что для того, чтобы стать президентом, нужен опыт работы президентом. А, дальше. Это медицинское обследование должен пройти кандидат. Он должен пройти тест на знание государственного языка. То есть вот эти вот все ограничения, это те моменты, когда государство выбирает за нас. Uh -huh. То есть на самом деле я считаю, что люди должны посмотреть на кандидата и сказать, если он не может говорить со мной на одном языке, я не буду за него голосовать. Mm -hmm. Если я посмотрю его биографию и думаю, у него нет определенного опыта работы в управлении, неважно, там в коммерческом секторе, где-то mm -hmm. в государственном секторе, и я должна решать. Uh -huh. То есть избиратели должны решать, а не государство за нас должно решать, какой кандидат может стать президентом, а какой нет. Знаешь, мне кажется, в этом, в этом моменте э, очень, очень интересно сказать, что наблюдение за выборами, э, ну, это не uh -huh. только наблюдение в день голосования, да, как часто мы говорим, то есть у нас, ну, я пойду наблюдать за выборами. Вот Ты сейчас говоришь о наблюдении за выборами, которое начинается до объявления даже самих выборов, да, вот когда начинается сама электоральная кампания. Да. Тогда, может быть, вот ты расскажешь, вот, из каких этапов, то есть если, раз уж мы с этого начали, то есть какие этапы наблюдения за выборами существуют? Ну, если обобщать, я бы сказала, что наблюдение за выборами никогда не прекращается. Здесь то есть всегда да. надо отслеживать, что происходит в государстве, что, какие движения совершают те или иные действующие лица политического поля. То есть в данном случае, например, могу привести пример, например, когда этим летом начали обсуждать наш Минюст, предложил поправки в закон о выборах, ограничивающие наблюдателей. Да, Это было очень интересно. Поподробнее, да. пожалуйста, скажи. потому то что, есть, что не Эти думал, что поправки, все... например, предлагали то, что любая организации. То есть, во-первых, они предлагают аккредитацию наблюдателей. То есть, опять же, уже государство будет решать, кто из наблюдателей достоин, чтобы наблюдать. Как раз в 2004 году была отменена такая вот аккредитация, да. была только по направлению. Теперь как мы раз возвращаемся. Тогда в средневековье, Абсолютно да. верно, потому что тогда, наверное, у нас был один из прогрессивных законов на постсоветском пространстве, то есть действительно дали возможность любому представителю общественного объединения наблюдать за выборами. И не получать аккредитацию в ЦИК или в ТЕРСБИРКОМИ, а достаточно было направление от самой организации. Даже то есть, по не общественного объединение просто будем точные формулировки, а именно общественная организации. Это чуть позже, в 2004-м общественное да, объединение, объединение, а от любой некоммерческой организации, если не ошибаюсь, это в 2007 году mm -hmm. вот изменения. Mm -hmm. Ну, в любом случае, то есть человек, просто имея в руках удостоверение личности, направление от организации, там с печатью организации все, мог зайти на участок, показать, я наблюдатель, я хочу наблюдать. пожалуйста. И в соответствии с законом по правам, ему должны были обеспечить права наблюдателя, абсолютно mm -hmm. верно. То есть фактически процесс, он становился более прозрачным. Что происходит теперь? Теперь хотят почему-то какая-то должна быть градация организации. Вот эти имеют право наблюдать, а эти нет. Я, знаешь, слышала о том, что должно быть в уставе. Да. Что То обязательно есть... в уставе должно быть, что прописано, что одна из задач, целей организации это наблюдение за выборами. Например, у моей, у моей организации нет такого в уставе. Как бы и не было необходимости это прописывать, потому что ну, это как бы априори. Сейчас получается, что вот. те, кто хотят, могут, но они должны и изменить устав. Вот тоже непонятно вот это требование. По сути дела наблюдение это что? Конституционное право. Это конституционное право заявки. это также право организации защищать интересы своей целевой аудитории. Например, я всегда говорю, если мы общество там защиты редких растений. Угу. Почему мы не можем наблюдать за выборами? Депутаты, которые будут избраны, потом будут принимать законы, которые повлияют на существование этих растений. Совершенно верно, да. И если мы не следим за выборами, если выбирают неизвестно кого, и депутаты не подотчетны, то просто-напросто это общество защиты этих растений не сможет каким-то образом защищать угу. а, свои интересы. То есть я считаю, что любая организация некоммерческая, она наблюдением за выборами защищает права своей целевой аудитории. И неважно, кто эта целевая аудитория, мы все граждане Казахстана, потом живем по законам, принимаемым нашим парламентам. А уматинцы, например, живут по правилам, принимаемым нашим маслихатам. Президент подписывает указы, ведет международные переговоры. То есть они все наши представители во власть. Если они наши представители, почему мы не можем наблюдать за процессом их избрания? Да, да, да. То есть это, конечно, абсолютно абсурд вот этих поправок. Но, к сожалению, требования аккредитации требования устава по-прежнему остаются в этих поправках. Ну, это, да, нонсенс, да. к сожалению. Ну и вот то, что летом организации, получающие финансирование, международное финансирование mm -hmm. иностранное, то есть не казахстанское, тоже предлагалось их исключить. Да, Из запретить. процесса наблюдения. То да. есть, насколько я знаю, удалось остановить. Это да, решение. это удалось остановить, потому что это тоже абсолютно абсурдное требование. Потому что каким образом вообще они считают, что вот это иностранное финансирование может повлиять на наблюдение. То есть у нас законодательством сразу в законе о выборах говорится, что запрещено вмешательство в деятельность избирательных комиссий. Даже ты наблюдатель на участке, ты не можешь вмешиваться в деятельность избирательной комиссии. Угу. Почему? То есть вот эта новая поправка как будто подразумевает, что организации без иностранного финансирования могут вмешиваться. Но это же не так. Мало того, я не припомню случая, чтобы какая-то организация была привлечена к ответственности за вмешательство в деятельность избирательных комиссий, неважно, с каким финансированием, иностранным или местным финансированием. Но я не помню таких случаев. Ну, знаешь, здесь, наверное, нужно пояснить, потому что у меня сразу возникает следующий вопрос. То есть, а, есть же еще и международное наблюдение за выборами, которое повышает статус, ну, лег, лег, или легитим, нелегитимность, наверное, не повышает, но признание, да, международное да. признание выборов, а, ну, честными прозрачными на это влияет. Поэтому ну, сейчас трудно, наверное, представить любую страну, ну, кроме, наверное, Северной Кореи там, или еще, ну, еще парочки uh -huh. да, таких закрытых стран, где выборы бы проходили без присутствия международных наблюдателей от ОБСЕ, от других международных миссий, от да, любых международных организаций. Uh -huh. ну, то есть, получается, тогда нам, ну, если по этой логике мы запрещаем иностранное финансирование организациям с каким-либо иностранным финансированием наблюдать за выборами, то мы тогда должны запретить и международное наблюдение. Ну, ну, вот логично, это. да. Но тем не менее международные организации по-прежнему имеют право наблюдать. Здесь вообще очень интересные процесс изменения нашего законодательства. В 2007 году наше законодательство, выборное законодательство очень сильно перелопатели и там, где права наблюдателей были немножко раскиданы по закону, их собрали в одну кучу угу. и из этих прав наблюдателей местных таинственным образом исчезло право наблюдать на всех этапах избирательного процесса. Да ты что, вот это я пропустила. Да, тогда как у международных наблюдателей это право осталось. А как можно на всех это запретить на всех этапах То наблюдать? есть они не запретили, но они исключили а эту просто... статью. Но смотри, в итоге, что у нас происходит? Экзамен на знание государственного языка не mm -hmm. подлежит наблюдению. Mm -hmm. Mm -hmm. Проверка налоговых деклараций не подлежит. не подлежит наблюдению. Проверка списков избирателей не подлежит наблюдению. А если брать, например, тест на знание государственного языка или налоговые декларации, это обычно классические этапы отсечения кандидатов. Ну, да, тех, ну, как бы... В этом году, правда, такой достаточно большой шаг вперед, потому что не было отсечения на этапе знания государственного языка. Но посмотрим, что будет происходить а, с выборами в маслихаты и в Мажелис. потому что в свое время я просто помню, когда... Больше трети, наверное, самовыдвиженцев в Маслихаты были отсечены именно за счет налоговых деклараций. Да, да, да, я помню, угу. это, это было очень много об этом писали, и общественные организации, и сами кандидаты об этом очень много говорили. Особенно отсекались кандидаты из, ну, от общественности, из тех да. же НПО, когда там чуть ли не 10 или одна тенге, или 10, угу. ну, какие-то смешные такие несостыковки. В любом влияли случае... на... Да, то есть фо по формальным признакам... Не, не допускались то есть получается то есть сейчас если я как общественная организация ну а как гражданин угу. то есть по большому счету то есть не могу прийти и в, в избирательной комиссии любого уровня то есть проверить списки избирателей как это раньше угу. делали когда, когда да, мы этим занимаемся. То есть, насколько они правильно, ну, как бы правильно, неправильно, нет ли там, да, как бы мертвых душ. То есть я не могу посмотреть там стенды да, избирательных комиссий. Нет, стенды могут Стенды могу, посмотреть. Да, посмотреть. Да. А вопрос, например, вот как, ну, тоже доступной среды, потому что вот тоже как бы, при, при, при выборах это же тоже элемент наблюдения. Ну, естественно. На самом деле, я бы сказала, у нас процесс каждым годом становится все закрытие и закрытие, то есть менее и менее применячным. То есть, если брать, например, 2004 год, достаточно давно, угу. когда вот было принято решение о том, что члены избиркома формируются по предоставлению кандидатов от политических партий. То есть, из числа людей, представляющих политические партии. Я тогда просто помню, были публикации в газете, угу. где... Против каждой фамилии стояло, какую партию представляет этот человек да, да, да. и место работы. Сейчас посмотрите списки наших членов избиркомов, это просто фамилии. Мы не можем проверить, представляют ли там... они одну и ту же политическую партию или разные политические партии. Нам практически нереально вот, э, обработать массив данных. То есть, потому что информацию, которую можно получить, это надо идти в каждую комиссию отдельно. То есть еще... И собирать. То есть, Цифровиза... нас... Про цифровизацию нет, не слышали. Цифровизация да? на выборах, я так понимаю, она запрещена. Потому а... что цифровизация, она дает доступ к информации у нас на самом деле с выборами. Сколько лет не только наблюдатели, но и избиратели просят, опубликуйте данные по каждому избирательному участку. Ну, да... Это, казалось бы, элементарно. Этих данных мы не можем добиться. Ну, какие данные? Вдруг сейчас кто-то скажет, ну там. Ну, итоги но... голосования. А, итоги голосования. Вы не говорите о персональных данных, да, то есть, нет, ну там списке избирателей там, или нет, нет, что -то. Не списки а именно, избирателей. Как, угу, какую Опубликуйте, например, списки избиркомов, где вы покажете, сколько человек, то есть какую политическую партию представляет человек, или какое общественное объединение, или назначен этот человек вышестоящий территориальный избирательной mm -hmm. комиссии сколько из них работают в бюджетной сфере сколько из них работают независимо как говорится ну, то есть в коммерческой сфере или где-то еще да, даже вот сейчас мы говорим о гендерном равенстве давайте хотя бы посмотрим сколько мужчин работает сколько женщин в избиркомах работает ну это просто ради интереса хотя бы посмотреть ну, как у нас да, идет с другой, баланс с другой стороны да него тоже очень важно а также опубликуйте результаты по каждому участку. То есть на каждом участке на каждом как участке, проголосовали? Да. То есть вполне себе, мне кажется, такое Тем более у нас, насколько требование. я знаю эту информацию, члены избиркомов отправляют в тот же день в вышестоящую комиссию не только на бумажном носителе, но да, и да. в электронном виде они отправляют угу. эту информацию. Или в ЦИК, потому что у нас результаты же по выборам последнее время объявляют чуть ли не на следующий день. То есть... Эта информация собирается. Появки же у нас члены комиссии отправляют, там каждые два часа ну отправляют да. вышестоящую информацию появки. У нас в свое время готовили электронную систему голосования. Я говорю, цифровизация вроде вот бы развивается, говорю... развивается. Почему эти данные не идут в открытый доступ? Я просто помню, mm -hmm. да, это был, наверное... Нет, не седьмой. В период между, скажем, 2004 и 2007 годами, помню, вводили электронное голосование. Мы тогда активно выступали, потому что это было все тоже очень непрозрачно и mm -hmm. небезопасно. То есть да. вот эти как раз с точки зрения защиты персональных данных. Но потом как-то эта тема ушла в тень. Насколько сейчас вообще вот присуществует у нас электронное голосование? нет Если я не ошибаюсь, ее использовали один раз... Вот после тех лет использовали на выборах Сената, депутатов Сената, если я не ошибаюсь, года три назад. Но так как в выборах Сената участвуют не избиратели, а выборщики, то есть это прошло достаточно так, незаметно для страны. Но получается, возможность такая в законе у нас? Под... В законе сохраняется. Угу. эта статья, которая предусматривает, там, по-моему, даже отдельная глава, которая предусматривает электронное голосование. Но опять, электронное голосование. Но нет реализации процессов, да, да, которые да. раскрывает информацию о результатах. О процессе, как О это процессе, идет, сколько да. там зарегистрировано, сколько. Покажите, там... если вы отсылаете информацию по явке, цик, обрабатывает эту информацию и публикует, почему бы на каждом участке не публиковать эту информацию? Да, в сегодняшних условиях это можно mm -hmm. делать как бы очень, очень легко. То есть у нас Казахстан по цифровизации впереди планеты все. То есть действительно очень легко получить документы, там очень легко что-то оформить, но. То, что касается раскрытия информации, это уже проблема. Раскрытие информации о результатах голосования, раскрытие информации о членах избиркомов. Ну, даже с бюджетами ну, очень вот... сложно информацию да Сейчас мы с тобой поговорили и коснулись вопросов, скажем, до дня выборов, до дня голосования. Да, вот как, как происходит. И ты сказала про проблемы вот как раз состава mm -hmm. комиссии, да, что вы не знаете, что нет сейчас как бы, ну непонятно, mm -hmm. да, как это можно наблюдать процесс. То есть многие вещи на этапе подготовки выборов они закрыты для наблюдателей. Ну, получается здесь для любых наблюдателей, mm -hmm. да, для международных наблюдателей, для Местных независимых наблюдателей от общественности для потому что для наблюдателей, скажем, от кандидатов либо от политических mm -hmm. партий тоже закрыты, да. То есть получается, этот этап для всех, вот он сейчас такой полумутноватый. Полумутно mm -hmm. Хорошо. А, давай тогда поговорим а, о дне голосования. Mm -hmm. И вот здесь очень важно, мне кажется, рассказать, было бы интересно даже лично мне послушать. Какие сейчас есть права, обязанности, ну и ограничения для, наблю... для наблюдения за выборами вот в день голосования? Ну, на самом деле права, обязанности и ограничения, они не сильно отличаются от тех, что были в 2004 году. Просто вся разница, наверное, в правоприменительной практике. То есть в практике. И в 2004 году мы встречали случаи, когда наблюдатели отсаживали в противоположный конец участка. Но тогда нам было как-то проще добиться, чтобы наблюдатели опустили поближе к столам комиссии. Ты знаешь, я, наверное, тебя сначала uh -huh. попрошу рассказать, как это должно быть. Ну как бы что, наблюдатель? То есть вот какие-то такие базовые вещи пошагово, какие права он угу. имеет. А потом уже, как бы, как это, и как это на самом деле? Идеальная картинка, и потом вот уже, чтобы было понятно. Потому что угу. да, мне сейчас в нашем разговоре все понятно, но я боюсь, что кто-то тем, тем, кто нас будет слушать, угу. это может быть не совсем понятно. Ну, то есть, наблюдатель. Если у него есть направление от некоммерческая организация, удостоверение личности может присутствовать на участке в день голосования. С момента открытия участка. То есть не с момента начала голосования, а открытия участка. Угу. То есть когда члены избирательной комиссии выходят в этот день на свою работу. То есть за час где-то? За до час, начала. да. То есть у нас начало голосования в 7 утра, участки открываются в 6 утра. В 6 утра наблюдатель имеет право прийти на учебник. Ну, кроме того, я могу сказать, что наблюдатель имеет право прийти на участок и в 7, и в 8 утра. То есть нет такого требования, что он обязан прийти только в 6 и присутствовать там целый день. Нет, такого ограничения нет. То есть То в любое, любое время. время, пока участок открыт, с вот, момента открытия и до окончания голосования. Угу. В любой момент может наблюдатель зайти. Дальше наблюдатель, по сути дела, сидит и наблюдает. И вот здесь уже такие моменты могут быть достаточно сложные. То есть, с одной стороны, он вроде бы может получать информацию о ходе голосования, то есть э, видеть протокол, то есть присутствовать при подсчете. Количество бюллетеней, переданных на участок. Угу. Там, сколько видеть, сколько каждый член комиссии получил бюллетени, чтобы потом выдавать избирателям. Ну, здесь опять же, то есть Видеть имеет право. Здесь вопрос, насколько близко подпускают его члены да, комиссии. Я бы хотела есть... спросить. Да? <laughs> Потому что так, пришли uh -huh. вот, так, места для наблюдателей. Я могу прийти, но если там негде а, сидеть, или я не могу даже ну, как бы найти себе место, то, наверное, я там долго не, наблю... не наблюдаюсь, да? мне придется выйти или приходить со своим стульчиком. Ну, мы в свое время наблюдателям говорили, будьте готовы ко всем неудобствам. Вам может быть негде сидеть, вам может быть холодно, потому что если выборы проходят зимой, и, не, и вы сами знаете, как в спортзалах, например, школа, или фойе школы, или в файе школы, или какого-то еще помещения, может быть достаточно прохладно. То есть будьте готовы, что это не будет комфортное сидение mm -hmm. на диване. То есть это действительно это достаточно тяжелое такое физическое упражнение, присутствовать на участке целый день, и особенно если вам приходится очень внимательно наблюдать за процессом. То есть вот такой обязанности, что вам там, предоставят комфортные места, нет такой mm -hmm. обязанности, нет. Также нет комиссии обязанности предоставить вам доступ к розеткам. Mm -hmm. Надо к этому быть готовым. А что обязаны предоставить комиссии? Ну, как бы, обзор. Какой... обзор. Обзор. Вот. обзор. То есть, э, э, согласно законодательству, наблюдатель может находиться на месте, где он видит, как избиратель заходит в кабинку, выходит из кабинки, подходит к для голосования и бросает туда бюллетени. То есть урны должны быть в поле видимости, кабинки для голосования, голосования в поле видимости. Угу. Вот. Но, к сожалению, к сожалению, нет такого, что на, э, в законе нет конкретного требования, чтобы наблюдателю были видны, например, э, ну, что он может видеть, что, например, э, избиратель голосует по своему удостоверению личности. Угу. То есть это невозможно. К сожалению, такого требования нет. Но тем не менее, все зависит, конечно, от наблюдателя. То есть, если он установил очень хорошие взаимоотношения с членами избирательной комиссии, разъяснил э, свои функции, то есть то, что он не собирается вмешиваться, а просто хочет наблюдать, что действительно нет фальсификации, что люди голосуют за себя, не за кого-то еще, то обычно... Ну, Зависит, очень сильно зависит, конечно, от комиссии. Иногда есть возможность передвигаться по участку, угу. иногда категорически да. против члена комиссии. К сожалению, у нас, согласно законодательству, председатель комиссии устанавливает правила поведения. Угу. Эти правила поведения, если наблюдатель нарушает его, просто-напросто наблюдатели могут удалить с участка. И, конечно, очень часто, ну, понимаете, вот представьте себе, к вам пришла проверка, вы начинаете нервничать и видеть в проверки врага. Угу. То есть, поэтому я и говорю, что наблюдателю очень важно установить хорошие отношения с комиссией, объяснить, что наблюдатель не враг. Но если, конечно, комиссия заточена под то, чтобы фальсифицировать, то члены комиссии сделают все, чтобы наблюдатель не увидел эти фальсификации. Угу. Вот поэтому, конечно, очень многое зависит от поведения наблюдателя, то есть каким образом расположить всех членов комиссии, каким образом даже не то что расположить, не настроить активно против всех членов комиссии. И все зависит от, того, от той цели, которую ставит перед собой наблюдатель. То есть наблюдатель может поставить перед собой цель, например, посмотреть, как проходит процесс просто для себя. Другой наблюдатель может поставить для себя целью посмотреть, сколь, какая действительно явка, и просто вот сидеть и считать избирателей. Mm -hmm. а, есть наблюдатели, которые ставят для себя для целью повлиять на, не на избирательный процесс, но на то, чтобы предотвратить нарушения. Mm -hmm. Потому что у наблюдателей есть право, обращаться в случае, если он видит нарушение, к председателю комиссии, чтобы это нарушение было либо предотвращено потенциальное нарушение, либо же исправлено каким-то образом. Ну, либо же чтобы комиссия зафиксировала это сам факт нарушения. Сам факт нарушения, конечно. А зачем, в чем смысл от фиксации? Теперь вот просто часто тоже спрашивают, ну хорошо, предотвратить нарушение, я вижу там по, по недосмотру, либо еще что-то, кто-то кто что-то не так делает. Я там члену комиссии сигнализирую, говорю, что вот я наблюдатель, вот смотрите вас, они там пошли, предо, предотвратили да, потенциально. А если уже как бы нарушение совершилось, что с этим потом происходит? Вот мы зафиксировали, ну, во-первых, как наблюдатель, да, такой, как, угу. это, как это сделать? Чем то ну, смотрите, то есть, все зависит от этапа этого нарушения и также от того, какое это нарушение. То есть некоторые нарушения совершаются, вот честно скажу, просто по незнанию. Там. Uh -huh. Приходит избиратель говорит: Ой, там моя, мой супруг сейчас болеет, давайте я за него проголосую. А, и члены комиссии, и члены комиссии радостно дают бюллетень. На самом деле, то есть в данном случае. Если это действительно так, то есть я не берусь сейчас э, говорить ни о каком-то конкретном случае, ни о, о потенциальных... Да, э, мы скажем сейчас, чисто гипоте... да, гипотетически. Да, гипотетически, то есть действительно, пришел, потому что болеет супруг. И члены комиссии по незнанию дали такой бюллетень. И вот, например, наблюдатель на этом этапе, когда видит, что два бюллетеня дают, или слышит, что просят за супруга проголосовать, обращается к председателю и говорит, вот, посмотрите, ну не должно так быть. И тогда говорят, нет, нет, нет, только один бюллетень, вы голосуйте только за себя, пожалуйста. Вот предотвращено. Если же нет, то опять... Фиксируется это нарушение. И дальше уже зависит и от количества нарушений. То есть, например, если зафиксированы такие массовые случаи, то, то... уже можно попытаться каким-то образом оспорить результаты. результаты голосования на данном участке. Ну, то есть представьте себе на участке, например, 500 избирателей и 100 избирателям дали по два бюллетени ну, то есть, ну, так, мы опять так. же, эта информация по-хорошему должна собираться вышестоящими комиссиями, которые должны обратить внимание на свои недочеты, например, в обучении избиркомов. Угу. Или вот... же недочеты в нашем законодательстве, то есть где-то, возможно, в процедурах есть какой-то пробел. Ты знаешь, мы с тобой просто, это, видимо, знаешь, это исторически, да? да? у меня такая тоже своя институциональная память, uh -huh. мы с тобой уходим в такие в частности, боюсь, что не всем это будет интересно, а тем, кому интересно, uh -huh. я бы хотела просто переадресовать сейчас к вам, и, может быть, ты даже назовешь другие организации, потому что я уже слышала и читала в социальных сетях, что многие организации запускают обучение наблюдателей. Uh -huh. Вот про, Просто расскажи, если кто-то вдруг нас услышит да, вот, и, и захочет стать там, наблюдателем, uh -huh. то есть куда можно сейчас обратиться, кто сейчас у нас активно этим занимается, какие организации, будете ли вы проводить тренинги, может быть, другие организации uh -huh. будут проводить тренинги для, для наблюдателей? Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что с 2019 года накопилось достаточно много материалов по обучению. То есть наша организация, например, опубликовала пособие по наблюдению за выборами, то есть его можно скачать на нашем сайте точка дадим. Два подписания обязательно. Можно скачать это пособие по наблюдению. Кроме того, насколько я знаю, есть YouTube-записи на YouTube и тренингов, и есть также видеоинструкции ну, от вот... организации. Пос... Светлана, давай так, я, например, посмотрю и скину эти ссылки, и вы, например, в комментариях к этому видео сможете их опубликовать. Да, очень было бы хорошо. У нас также были, по-моему, часто задаваемые вопросы по наблюдению, которые и легли и в основу этого пособия, и также можно на нашем сайте найти эти вопросы, вопросы-ответы. Ряд независимых организаций, они набирают наблюдателей, они проводят обучение. Мы также готовы, если кто-то заинтересован в обучении, провести тренинги, наша организация. Мы консультируем по наблюдению, мы помогаем организовать наблюдение. То есть это та помощь, которую мы оказываем наблюдателям. Кроме того, мы сейчас ведем переговоры с юристами, и мы надеемся, что мы сможем оказать юридическую поддержку в день голосования наблюдателям. А, вопрос сразу, знаешь, такой шкурный. То есть консультируйте, насколько это платно-бесплатно, то есть кто к вам может обратиться, Вот здесь тоже поясните, потому что сразу возникает автоматически такой вопрос. Здесь все зависит от того, кто обратится. То угу. есть, грубо говоря, если к нам обращаются независимые наблюдатели, то мы, от общественных организаций да, которые. Угу. То мы во многом помогаем бесплатно. Абсолютно бесплатно, потому что ну, мы по одну сторону, и мы за то, чтобы процесс стал более прозрачным, более открытым. Но мы за то, чтобы наблюдение развивалось всеми участниками процесса, uh -huh. в том числе и кандидатами, и политическими партиями. И поэтому, если они, например, заинтересованы провести обучение, мы можем оказывать уже платные услуги, э, например, кандидатам. То есть подготовить их наблюдателей? Подготовить их наблюдателей, естественно. Uh -huh. Да, потому что, ну, действительно, у нас огромный опыт и проведения тренингов и практического проведения наблюдений, поэтому мы можем это все помочь. Да. именно подготовить наблюдателей. Если, если вспомнишь, то угу. есть очень хорошо да, всегда консультанты говорят скажите, какое количество выборов вы наблюдали, но ну, как подтвердить вашу экспертность? Вопрос, как бы я знаю, что за ваш, за твоими плечами там много, но для наших слушателей сколько выборов вот лично девяносто -го года наша организация наблюдала все выборы в Казахстане. Сколько их было? Сейчас даже и посчитаю. То есть, потому что это же еще и компании, когда были до выбора, например, Маслихаты в свое время. То есть все эти компании. Больше 20, больше 30, больше 40, больше 50. Надо будет пересчитать. Это, кстати, да, интересный момент. Интересный момент, потому что действительно, то есть, все компании в Казахстане, которые проходили. Сама я наблюдаю с 2003 года активно. Угу. По-моему, даже первые до выборы я наблюдала в 2002 году. Ну, в общем, да, да много, есть... оно... надеюсь, и пока будет. И кроме того, у нас есть опыт наблюдения за рубежом. То есть мы наблюдали и в Кыргызстане, и в Украине наблюдали выборы. Даже в Болгарии, в Польше. То есть такой очень интересный опыт. Да. Наши наблюдатели из нашей организации наблюдали и даже в Швеции, в Норвегии. То есть опыт очень большой, широкий. И, ну, я говорю, именно по Казахстану мы организовывали наблюдения неоднократно. Ну, хор хорошо, да. Тогда, как бы На этом часть, скажем так, информационную мы закончим. <связываем> За, пока будет монтироваться видео, надеюсь, получим еще дополнительную <связываем> информацию, пустим там бегущей строкой в титрах да, или конечно. еще где-нибудь. А, но я бы хотела, знаешь, уже вернуться к более, наверное, такие знаешь, как к личным да У -у -у. вопросам а, потому что мне всегда интересно почему ну те или иные общественные деятели лидеры активисты не знаю да как точнее это назвать почему мы этим занимаемся что лежит в природе а, вот этого нашего, нашего активизма поэтому почему ты этим занимаешься маш активизм да что я, это, наверное, вот на меня повлияла э, моя личная история. Я в свое время работала в школе общественного здравоохранения, и у меня была командировка в наше министерство. Тогда это было агентство по здравоохранению, еще не министерство, а агентство было отдельно. Я вот там поработала несколько дней, и я увидела систему изнутри. Mm -hmm. То есть, насколько она медлительная, насколько она коррупционная. И в это же время примерно я работала волонтером в ЭХО. Когда ЭХО участвовала в больших адвокатских компаниях, я посмотрела, как можно изменить принятие решений вот действием снизу. То есть переговорами, сбором подписей то есть какими-то информационными компаниями. И меня это очень сильно впечатлило. То есть э, всегда нас учили, что политика это очень грязное да, дело. Да, да. Не вмешивайтесь туда. Мне казалось, э, то есть я поняла, что это на самом деле это попытка приватизировать политику, то есть оставить ее в очень узких кругах, чтобы люди не вмешивались, не мешали э, людям, людям политику так, как они этого хотят. И то есть для меня, для меня работа в общественной организации это стало моим способом влияния на какие-то решения в стране. То есть чтобы отстаивать общественные интересы, и мои в том числе интересы, естественно, как представителя общества, как представителя определенной социальной группы. Ну ты знаешь, вот, вот в, в, в, в этой части, да, угу. когда я, например, тоже рассказываю, да, почему я пришла, как изменения всегда задают вопрос а конкретно ну, на, что ты, на что ты повлияла? Вот, я его переформулирую более мягко да? вот что, чем ты гордишься что тебя вот, как бы, держит да, от выгорания да? вот, ну, как бы, помогает оставаться в этой сфере не очень простой да? то есть чем ты лично твои достижения то есть, вот, что для тебя приятно вспоминать я вот вспоминаю случай, когда мы, например, наблюдатели закрыли все участки в одном округе, и мы смогли добиться, что данные вот наблюдателей и итоговые данные выборов не отличались ни на один голос. То есть именно самим фактом наблюдения, Самим да? фактом наблюдения, больше ничем. То есть у нас не было никаких других инструментов. То есть именно факт наблюдения. Наблюдение длилось, конечно... Я не помню, там, 30 с лишним часов, потому что да, с момента открытия участков и заканчивая подсчетом там, в окружкоме... То есть, да, сопровождение да, всех Сопровождение всех. Но, тем не менее, ни на один голос не отличались данные. То есть выборы прошли законно, да. честно, прозрачно. Абсолютно верно. То есть это вот одно из таких достижений. Но сейчас мы работаем и по другим направлениям, где-то мы проводим исследования, и, например, мы видим, что какие-то рекомендации у нас были реализованы, то есть мы в свое время проводили достаточно серьезные исследования по доступу к информации, как раз говорили о том, что надо развивать электронные услуги, угу. и вот по развитию как раз, наверное, где-то наши рекомендации были учтены, и вот потом, когда это вот все превратилось в цифровизацию, ЦП, то есть где-то это, наверное, мы тоже мы были услышаны. Одна из рекомендаций, кстати, была то, что все сайты должны иметь версии для слабовидящих. Это mm -hmm. вот наша рекомендация, когда это даже близко не использовало государство. По всей видимости, тоже. Я не говорю, что это абсолютно заслуга только нашей организации. Конечно, то есть многие НПО стараются вот добиться, но чем нас больше, тем проще этого добиться. Ну, согласна. Каждое НПО со своими аргументами приходит, объясняет необходимость тех или иных изменений, и вместе мы добиваемся. Как будто ни было. Да, но ну, и уже завершая да, наше интервью, я, потому что я все-таки хочу рассказать, чтобы мы друг друга больше узнавали. У -у -у. Вот всех, все люди, которые в той или иной степени занимаются, да, такой работой, ну не работой, деятельностью, да, у кого есть интерес, чтобы мы больше у нас было кооперации, солидарности, да, вот этого нетворкинга. Поэтому я всем задаю вопрос: вот в чем ты эксперт? по каким вопросам можно к тебе обращаться, где ты чувствуешь себя силу, по большому счету, какими еще темами, да, вот ты начала mm -hmm. говорить, что да, не только наблюдением, а чем еще, в чем-то я знаю, в чем ты еще эксперт, как минимум, но скажи. Да, помимо наблюдения за выборами, и скажем так, то есть у, меня наблю... у меня лично наблюдение, наверное, ушло немного на второй план. То есть mm -hmm. Сейчас основная моя работа — это... Реализация инициативы прозрачности добывающих отраслей. То есть этой инициативой наша организация занимается с 2004 года. Я сама Нет? активно в эту инициативу mm -hmm. пришла несколько позже. то есть Я сама начала активно ей заниматься наверное года с 2011. И вот сейчас это, наверное, одно из моих направлений, наверное, одно из, одна из моих серьезных головных болей. Вот я не хочу тебя хочу здесь остановить, чтобы угу. ты не рассказывала подробности, потому что я хочу, чтобы мы сделали с тобой отдельное большое интервью. По, по, по этой теме. Пока просто хочу обозначить, просто скажи, какую должность ты занимаешь международно, что ты член международного правления, чтобы это было понятно. даже. Что... Да, в девятнадцатом году меня избрали члены международного правления от гражданского общества Евразийского региона. То есть в международном правлении этой инициативы есть три стороны – правительство, добывающие компании и гражданское общество. 10 представителей гражданского общества со всего мира. ты вот. одна из 10? Я одна из 10, да. То это, есть и ИПДО, Инициатива прозрачности добывающих отраслей, сейчас твой основной такой э, интерес. Э, снимем отдельное интервью, смотрите, обязательно проанонсируем, обещаю, потому что это тоже одна из моих любимых тем. Помимо этого, еще что-то есть? Вот наблюдение, ИПДО и еще, может быть, или... Где, где ты готова с кем с, сотрудничать? Сейчас меня очень интересуют вопросы гендера. Угу. То есть гендерного равенства. Участие женщин. именно участие женщин в процессе принятия решений. Потому что в восемнадцатом году я сама проводила исследование о дискриминации, о вопросах дискриминации, в частности, женщины на должностях с принятием решения. И это очень интересная тема для Казахстана это очень острая тема. Безумная, безумно рада тому, что все чаще и чаще этот вопрос поднимается, потому что ну, как бы это, это моя, ну, тоже моя такая одна из ценностей, да, личностнообразующих. личностно образующих. И я всегда как бы с этим, с этим вопросом везде пыталась повестку включать. Сейчас я просто когда слышу, мне прям. Душа поет. Да, окей, хорошо. Много много говорят, поэтому если кто-то может быть и слушать, или еще, еще может быть что-то, или вот эти три темы основные для тебя? Ну, эти три, три темы, конечно, они основные, но там, кроме того, мы занимаемся вопросами прозрачности бюджета, потому что, я не знаю, по-моему, прозрачность добывающих отраслей она неразрывно связана с прозрачностью бюджета. То есть, опять же, мы, наверное, это здесь уже больше не как НПОшники, а как жители своего города, члены нашей организации активно участвуют в вопросах благоустройства. Каким образом мы бомбим окематы. запросами, то есть, почему здесь проблемы, почему там проблемы. И периодически решаются. То есть есть моменты, есть места в городе, где я иду и говорю, вот этот тротуар, это моя заслуга. Или вот этот фонарь, это моя заслуга. И у нас, наверное, каждый в организации так вот про какую-то частичку города может об этом сказать. И, то есть и мы стараемся и другим людям донести это, как они могут менять непосредственно свой город. Вот это, свое сило. Вот это суперски, потому uh -huh. что, мне кажется, одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся, это вот эта выученная беспомощность, да, как психологи говорят. И когда ну, я когда слышу, что ой, да мы ничего не можем изменить. И мне кажется, вот такие пусть и небольшие дела, и большие в том нет. числе, да, то есть они вот как раз говорят о том, что изменять мир можно и нужно Конечно. к лучшему. Да. Я буду я завершаю наше интервью волевым усилием, хотя мне этого очень не хочется. Просто не прощаюсь, а до новых встреч. Встретимся, поговорим про ИПДО. Буду с нетерпением ждать. Спасибо, Светлана. Очень рада. И сегодня встретиться, поговорить на тему выборов. И в будущем я прямо у меня... Ах, вот это да, пришло, хочется, да, Хорошо, Маш, Спасибо. Всего доброго. Удачи. Спасибо, Свет.